Че, Блёх. Э. три брата-акробата. Вы чё? Ладно. Д дайте мне пройти-то. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что, бляха? Не тормози, мужик. <свист> Моя информация может тебе пригодиться. Ничего еще, народ, Вы че, перепили, споняр, что, перепили тут таряшки? Сходи. Слышь, ты все мне пройти теперь не дашь вообще. Так что там... <свист> Жесть! комбинезон Всем, доброго во времени суток, друзья Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить э, Сталкер Тень Черновля Итак, э, тут какой-то, короче я запустил игру, и тут какой-то кипиш тут начался, короче, все доставали автоматы и побежали куда-то вон туда так, ладно, я пока туда не побегу, а, здесь мы с вами все разобрались, купили комбинезон, да, себе новый, вот, а, в принципе мы здесь все с вами взяли. Итак, у нас тут получается такой отличный расклад, а, расклад в плане того, что, смотрите, Леха, я могу пройти на склад. Взгляну. я просто взглянул ладно здесь сейф открыт хорошо ладно ладно уходим отсюда вот а, короче такой расклад я собирался пойти на янтарь, вот, узнать про призрака, но Бармен нам сказал то, что ну, нам нужно попасть в лабораторию X16. Там. Э. Э. Там, короче.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 Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Чё, это так, так должно? дай мне пройти, бляха. Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня всегда, есть кое-что интересное. Уйдите. Уйдите. Вот, короче, э -э, находится на территории Янтаря. Бляха, он только будет здесь стоять. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. А мне чё, не пройти теперь? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что, бляха, Не тормози, Моя информация может тебе пригодиться. Ничего, вообще, народ. Вы чё, перепили тут снадяток, Вот. На территории янтаря находится эта лаборатория. Вот. Поэтому мы сможем убить несколько зайцев сразу одним быстрым. Но... Но для начала я хочу отправиться снова к Свободе, короче, к группировке Свобода. И попробовать все-таки купить. Купить а, винтовку. Так, а, свалка. Где у нас находится, -то? я вот не помню. Это янтарь, да, но хинт. Но хинт на Индаре, на Так. Находится у нас темная долина. По-моему, в темной долине, да? находится Ветераны это хрень. На это нам получается идти надо... Ли здесь армейские склады. Нет, не на армейских складах, не на армейских складах. Вот здесь, в тёмной долине. Это нам получается, надо идти, короче, вот сюда, на свалку. На свалку? Да, на свалку, потом со свалки вот сюда. Короче, понятно. Понятно. Так. Короче, тут какие-то... Короче, что происходит? Что происходит? Какие короче, короче какие-то наемники, что ли, седа. наверное, нападают теперь. Слышь, что-то везде стреляют, везде стреляют. Леха, собаки Эти появились. Так, э -э -э нет, какие нафиг э автомат. Спасибо собака тут. Бляха. Да что ты? Я и говорю, порой не хватает, даже третьего выстрела. Да бляха. Шапки с саны. Так, а ладно. Да ладно, я тебя не убил, что ли? Я думал, ты сдохла. Вс. <плыв> Отлично, хорошо, так ладно, двигаемся, двигаемся. Так, на другую локацию, да. <плыв> <Fiona> Чьючек хорошо, чьючек хорошо. Вам тоже советую стоянку защитить от э, сталкеров на свалке на поле. Ай ай ай ай ай ай ай яй отвали, отвали, нет нет нет нет нет а -а -а. Отв... Да отпусти ты меня! Собака. А, так, на интере еще у нас а, будут ученые, про которые вы мне все а, писали, короче, в комментах Типа там можно им продать а, всякие, всякие-всякие, короче, артефакты подороже, чем обычно Вот И будем, короче, собирать артефакты Прям вот, которые, которые, которые, прям вот, будут попадаться Короче, будем стараться собирать топить и и короче попробуем продать столько а на месте сталь мать твою на месте все отлично ну тут где-то там куда-то там пошел короче бать. хрен ты с ним вот здесь радиация по моему недолгая может пробежать а у меня все равно все равно наверное стоит да этот э, все равно стоит уменьшает э, прием радиации или как это назвать прием впитывание радиейшена так ну да вот здесь мод ни хера себе Что сказал Пошла работа пошла, работа. пошла слушай работа вот послушайте. Так, он свал. А, лейтенант Дудор. дудоров Дурак военный. Хорошо. Бояки тут уже Пусть обзавелись. Иди ты. Иди ты лесом, короче. Я с тобой не разговариваю. Так. Так, сказал бедняк. Где у нас тут находится... Так, это бар. Я так не нахожусь В смысле... А. а. Да. Так, а... наверное, вот здесь... Я правильно иду, да? Скорее всего. Наверное... Хотя не факт. Блихо, я хрен знает. Я... Может быть, я правильно иду, может нет. Я что-то забыл. Стоп. Или не здесь. долина то здесь нет о нет не темная долина а этот ну как его ну, вы поняли да Свободаться. Бляха, или вертушка летает я не туда пришел наверное. Здесь я спасал, короче, этого. Но. Бляха, не туда пришел. Значит, на армейские склады все-таки надо идти было. Твою мать. Ну идем обратно, что делать. Здесь-то нам делать нечего. точняк точняк темная долина x18 в темной долине была, бляха я не туда попер опусти оружие Сади-то. я не туда попер понятно не туда Перейти, сразу перейти обратно на локацию понятно надо идти короче на военные склады, армейские склады да. не туда побежали не туда пошли Сейчас быстренько сейчас быстренько добежим короче так наемник наемник внимание обнаружен убийца приказ всем находиться на территории долго срочно уничтожить убийцу я убийца наемник враг мне будут стрелять Убийца. тебя же наемника убил. Я проверим. Не вроде это... Вроде это нормально. Пусти оружие. Пусти оружие. Уберу я. Уберу, уберу. Внимание, обнаружен всем на территории долга срочно уничтожить убийца. Поэтому, да, кипиш, наверное, и творится здесь. Убийцу они ищут. Иди своей дорогой, Сталкер. Ну, смотри, видишь? Опа. Убийца. Убийца.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 Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ! всем, кто находится на территории долга! хочу с ними уничтожить воевать! Уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Срочно уничтожить так. врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга. Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Винтарь. Приказ всем, кто находится на территории долго, Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Вне а вот сюда! Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Так, я уберу. По а Подходи в бар. Я короче запутался тут. Вот наемники. Мир со вот такое, на видели рост. же, да, сами видели, что он короче был это красным. Правильно? Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долго. На нас лежит огромная ответственность. Дальше Защитить дикая территория. От растущей зоны. Че тут? Военная база 2 километра, выжигатель мозгов 5 километров. Прикинь. Смертельная аномалия так давай здесь сейчас там по-моему должны быть такие вор ворота короче да В ворота и там этот Хрюндель у нас мертвый лежал сейчас короче просто взглянем А бляха о да здесь это бегают гуськом тут вот все хорошо нашли нашли дорогу Здесь где-то, короче недалеко должна быть так. здесь он там мы кровососов мочили вот за этой штукой находится Не знаю, вы в комментах написали, что уже поздно. Но я не знаю, почему. Они будут меня атаковать или что. Так, я уберу оружие на всякий случай. Я пройду. Спасибо. Просто на бамбулби похож, да? Так. Я вот не помню. А, вот здесь. Что ты меня пробустишь? Спасибо. Отлично, давай посмотрим. Да, да что, блядь? Так, и чего же интересного принес? Так, давай посмотрим. Окей. А, ГП-30. 7. Вот эту вот штуку мы хотели, короче, купить. 135. А у меня 131. Бляха, не хватает. Все равно не хватает. А. Что, блин, я не знаю. А что продать? А что продать? Не в любом случае не хватит. Это у меня тоже столько стоит. Мало. Это мне надо, это мне надо. Это мне надо Это чё? Это мне надо Этот надо Так да. Удар Протечение Электрошок Или стойкость. Радиация Это мне надо, да Здоровье Это мне надо А, вот радиация Минус 20 Да, блин В любом случае Мне не хватит все равно Протечение Так Выносливость в любом случае, это, блин, мне не хватит, мне надо что-то еще продавать. Это для пистолета патроны. Удобность. Точность. Ну, я не знаю. Я не знаю. Короче. Короче, не судьба. Скажем так. Ну, ладно, будем ходить с этим. Не судьба. В принципе, коллаж тоже он как бы устраивает. Он, в принципе, устраивает. И заметили, да, там не написано, короче, ну, о характеристиках, разница в уроне. Только удобность тут типа по, э, гпшка она поудобнее вот зашибем, Фу, зашибем. кого зашибем размолотим, зашибем. размолотим. разметелево размолотива. принять любую помощь барьеру убеди барьеру поговорить с командиром блокпоста барьер так в смысле оказать помощь блокпосту свободы барьер поговорить с командиром блокпоста барьер помочь в уничтожении прорывающейся отряда монолита Да нет. Я вообще не хочу не связываться с этим, короче, вообще. Я типа им помогу и.. Блин, меня долговцы, короче, начнут стрелять. Я. Я лучше побуду, знаешь, нейтрально. Так, э, я не буду. Там помогает Я.. Я буду это. Ну, нейтрал. Как бы. Я так, сторонка я пойду. Ух ты! Вертушка. Ну и прикольно, да? Аномалии, правда, целая куча. К этому ссылаться то, что не попа. Да в смысле, погоди-ка. Задача. Найти документы. Вот. У меня выбрано найти документы, какое? Не пойду туда. Ай ай ай ай ай ай твою мать, на да твои ты нет, пожалуйста. побежали-то? Куда побежа? Ух ты! Так что у тебя тут интересного? граната граната она такая же, как у меня, да? С глушителем? Можно я можно я заберу глушитель? На профессора похожки. Да дай пройти, профессор. Вот они. Бляха, встанут. Сходи. Слышь, ты все мне пройти теперь не дашь вообще? Э. Дядя. Мать. Ну дай пройти-то. <св> Я не думал, что это. <св Я не думал, что так получится. Я не хотел. Я реально не хотел. Бляха, а почему у него нет этого? Нейтрал Был нейтрал и все Так А тебе будут на меня <в release> Дверь закрыта Открыть. Нет? Могу я попасть-то туда? Замок, может, вот стрелять? <cleanup> <Huh> <smart> <dream> Дверь заперта, заперта. Заперта. Так. Ну, чуть чу поделаешь. <smart> Получилось так. Я не виноват Надо будет как-то свалить отсюда Так, что там? <свист> Жесть Комбинезон Ну-ка Ну-ка, сейчас, короче, будем сравнивать. Так, на мне одет какой? О, двое дело Бросить, бросить, бросить. Так жесть че натворил, че натворил так он закрыто гидрошок, Что? листочек? А тихо там. Mm -hmm. Какой нахрен Противник, закройте дверь. Uh -huh. Бульдог. Леха, я буду перегружен, мать твою. Так, погоди. Точность, удобство, скорострельность, повреждение. Тхз, мне кажется, моя получше. Удобнее, наверное, будет. Один прицел. Выбросить. Один гранатомет выбросить. Годя, я вот этот прицел. Так, отсоединить грантомет. Соединить прицел. Я могу... Ага, нет. Ага. Бульдук <св åtors> Так Жалко, что той винтовки Я не могу, здесь нет Это жалко, очень жалко Надо как-то выбраться. Теперь надо как-то выбраться. Напугал. Так что у нас здесь? Эх, они стоят, знаешь, смотри, они ничего не делают Но это Я стремаюсь то, что они могут меня загасить Так ладно, сохранили. был Будут они стрелять, нет? Нихера себе пошел. Ага, я могу выбраться. Ой, епта, Ты видал там? Ля, у него там костюмчик. Откуда? Ты стрель, Ты стреляла? Бляха, бляха. Зацепили. Зацепили. Зацепили меня. <сас> Просто трэш, бля, <сас> <Зацепили>. <сас> Ху-хо-хо! Держи Где ты? Пушка! Так, погоди! Блях, вот стоило только! только это спиной повернуться. Чего у вас тут? Рация какая-то. Компьютер, пианинка. Воля, воля свободя. Стой! Тихо, тихо, тихо. Леха. Леша. А, Лешей. Лешей, ты че? Ха. какой нафиг бинокль то о чем да выберет автомат смотри, смотри, Я Я да почему он не бежит то когда вот вот это вот все почему не бежит это меня вымораживает. Нажимаешь, шифтуешь шифтуешь он ни хера не не делает. Я бегом отсюда на. Хана тебе! Ханатик, хера. Я ближе Прикрой, я... как так то тебе! Вынес просто с выстрела, ха, <свует> <свует> <свует> да? <свует> ну, на так гладко все было? Ну а мне наверх надо. Не надо наверх свалить. Жопу. Я прикрываю, Живой Бля, за окном теперь. Вода за окном. Устроил, в устроил. А, ни хрена у него тут, смотри, у него ружье такое-то. Лопс. Ляха. Все, чувак, приплыл. приплыл. Интересно, а эти патроны те же самые от того ружья, от дробаша. Лежать. Наверх. Наверх. Так, пекаль. Здесь ни черта нет, да, мы смотрим. Блеха, это кто? Это кто? Это понятно, а это кто? Молодики, спрятаться от них. Так, ладно, тут есть дыра, <с nuances>, из которой я могу выбраться. Конечно, жесть устроил тут. Ааа, -а -а, вот почему он застревает в этих текстурах? Почему? Я хотел на краешек, короче, залезть, посмотреть и разобраться со всем. Хорошо. Чуваки, противник. такие, знаешь, не, неженки какие-то. Чуваки, противник. Валим. Лех, вот не хотел я вот с... войны со всякими со всеми группировками, хотел быть нейтралом, просто чисто нейтралом. Ну, получилось так. Через люк, как черепашка нельзя, смогу свалить? Ого, а по-другому мне все равно не уйти верно я за короче на вышку папа папа папа папа папа папа папа папа он папа папа снайпер. <звучит> <Снайперок. свучит> <свучит> <свучит> Патронов нет Ой, не знаешь, что, куда, как Блин, так, погоди Может мне вот этот бульдогов Выбросить нафиг Потому что Оба-на У меня есть подствольник Да, эти патроны понятно. Такие же. У меня есть, короче, подствольник, поэтому бульдог мне, я думаю, не нужен. Кто стреляет? Разорвись! А снайперку я заберу, да? Да. Вот так. Снайперка я думаю будет по... Годится ну. больше. Да. Угу. Снайперка, ну... Да в смысле? снайперским ну, доспехом какая-то возможно другая так это стоят у меня еще ага. стоят у меня еще стоят эти кепки вижу ни хера смысл Ляпался, да? Отправился, бляха, на инзарь. Зашел, бляха, купить винтовочку. они меня не слышат вообще по барабану через происходит на часть. нормально они выполняют наш что? они стоят они выполняют свою работу она остальное им насрать просто кстати это где-то упала. Она, по-моему, вниз куда-то упала. Так, хорошо. Пистолет. Так, ладно. У меня есть теперь патроны для винтовки, да, надо зарядить. Три патрона. Испитаем. Ч -пунь. Ч -пунь. Вот это тема. Тема. Патроны надо найти. Так, это что? Это для пистолета. место места жить Не надо выйти просто надо отсюда выйти так я хочу посмотреть винтовку упала Да, она упала такая же такая же конечно не очень хорошо так все получилось но хорошо я живой я выбрался и это рад а задание наверно пропало да там помочь там что-то там лагерь защитить вот. да видишь пропало типа это. я стал врагом хрен ну, то с но получилось но что делать? бывает в жизни огорчение что поделать? ничего не поделать так у меня выбраны документы с 16 Не вздумай баловать, но мы рады принять любую помощь. Задание провалено, говорит. Так, погоди. Какая нахрен задание провалено? Я опять не туда куда-то пошел. В смысле? Радар. Зачем мне радар? Мне не надо на радар. припить. Мне туда не надо. Мне нужно... Вот сюда. Чем ты мне... документы вот чем он мне показывает туда и бил вот сюда мне надо все я иду короче вот так вот по дороге прям я хочу с опять вот тут встану правильно да нет, опять повернул не туда Вот так Только вот он Вон туда Аллилуйя Аллилуйя разобрался Так Хотя, видел, да, я вроде на этой, на базе там, долго о, этих, свободовцев перестрелял, да, там много а, Там, короче, на блокпосте, видел то, что они, ну, на человека наводишь, он не красный, нейтрал все так плохо ну блин если бы он нормально меня пропустил из своей комнатки выпустил этого бы всего не было Там, короче, что-то нагадил, короче, с долгольцами. Ну там вообще, ты, ты сам видел, он горел красным. Я хотел убить, я думал, да убийца. А ч они начали, короче? Пипец. Может ножом надо стрелять? Пострелять-то вообще там нельзя, наверное. Просто дичь. Дичайшая. Чернобыля, вступайте в этот На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Следующий. Так. Ну что, нормально, да? Нет. Не будете кусать? Не буду там кусать? Хорошо. Я не знаю, что они там все бегают, короче, бегают, а я посижу костерка, вот. Позовут по помочь? Позовут. Вот. Ну и на этом я закончу. Такая вот серия получилась, как-то не по плану все пошло, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.